Всем привет! С вами Владимир Грачев Я сегодня вас хочу пригласить на очень удивительную встречу Встреча это состоит в том, что компания сейчас сделала акцию И сейчас каждый может иметь возможность стать акционером этой компании И получать процент от общего мирового дохода этой компании Встреча произойдет в прямом эфире в интернете под видео вы увидите ссылочку, чтобы попасть на эту встречу. И там же будет скайп. После встречи, если вас это заинтересует, если вы захотите получать хорошие дивиденды от компании, тем более регистрация и встреча будет бесплатная, я буду рад вам объяснить, что для этого нужно сделать, чтобы быть акционером и получать хорошую прибыль. На всю оставшуюся жизнь Всего доброго До новых встреч Я думаю скоро увидимся До свидания